Сегодня тема — это аура человека. Также загадительные сети, что-то мы коснемся. В древних восточных, а также в буддийских источниках указывается на то, что каждого человека и любой предмет окружает аура. Но самая сильная аура, естественно, у человека. Она есть и у животных, и у растений, и у различных предметов нашего окружающего мира. Но у человека самая сильная аура. Вот эта светящаяся тончайшая материя, она как бы указывает на состояние именно того предмета, объекта или субъекта внутреннее состояние его. Вот каждый из нас имеет такую ауру. У некоторых людей она может выходить за пределы физического тела на полметра, скажем, на метр, полтора метра. У людей духовно развитых она может занимать десятки метров, может и сотни метров. Но обычно у Земного человека Поскольку он не очень развит, аура обычно в пределах метра, полутора метров, скажем, вокруг. А Чем темнее человек, то есть чем ниже его вибрационные характеристики, его ауры, тем ауры у него, естественно, меньше по объему, по размерам, но зато она плотнее. В общем-то, это хорошо. В природе все мудро устроено. Если бы темные имели большую ауру, то немного бы мерзостей, много всяких гадостей причиняли бы окружающему пространству, населению, животному, растительному миру. Поэтому чем эгоистичней, злобней человек, тем аура у него, естественно, меньше, И это справедливо. Излучение, называемое аурой, сейчас практически известно всем и на Западе это не отрицает. Ауру сейчас фотографируют. Фотографируется аура разных предметов, растений, животных и в том числе человека. Состав ауры нашей очень сложен. В нем входит, в первую очередь, излучение самого физического тела, но они не очень сильные, оттенки их довольно мутные обычно. Следующая составляющая – это наше эфирное тело, его аура тоже излучается на небольшое расстояние вокруг тела. Сильнее, конечно, аура нашего тонкого тела. Ну, а тонкое тело – это довольно сложная структура о ней мы еще будем говорить довольно много и долго. Ментальное тело – это тело нашего мыслителя, оно тоже имеет свои излучения, но все они излучают в разных вибрационных слоях. Вот если вы посмотрите на таблицу вибраций, вот, таблица вибраций нашего физического мира. Если продолжить ее дальше, выше, мы выйдем с вами в тонкий мир. Там количество вибраций в единицу времени продолжает нарастать. Триллионы, квадриллионы, кентиллионы, октиллионы колебаний в секунду и так далее, и так далее. Поэтому, чем дальше и выше, тем больше всевозможных видов, всяких желаний, скажем в тонком мире всевозможными оттенками и так далее, и так далее. Ну, мы не говорим сейчас о ментальном мире. Там вообще колебания, ведь не со времени у нас не хватит на нулей, чтобы все сосчитать. Ну, в частности, музыкальные ноты, что такое нота, что такое звук, это комбинация гармоничных колебаний. Любая несогласованная комбинация – соседними, скажем, звуками порождает фальшивый звук, фальшивые, фальшивые звучание. Поэтому музыканты таким так сказать, высоким ощущением музыки или гармонии стараются извлекать, конечно, приятные гармоничные звуки. Вот в музыке то же самое, что и в сочетаниях цветов или цвета. Поскольку цвет – это те же вибрации, что и вибрации звука. Только они находятся в более высокой части вибрационного спектра. Вот звуки мы слышим, но это очень низкие колебания. Если мы будем двигаться дальше, выше, то там другие будут слои вибрации. И где-то очень такой маленький узенький слой – это видимых нами колебаний. То есть человек очень и очень ограничен в восприятии своих органов чувств. То есть наши органы чувств, буквально мизерный диапазон воспринимает окружающие колебания нашими пяти органами чувств. Мы очень мало воспринимаем. Получается, что Огромный, практически бесконечный, беспредельный океан колебаний мы не воспринимаем. Поэтому для нас не существует с вами большого количества колебаний нашего физического мира, мы не воспринимаем. Для этого мы строим радиоприемники, там телевизоры, всякую прочую аппаратуру, которая может это воспринимать. А мы не воспринимаем и переводим на тот диапазон, в который мы можем слышать, там, видеть, допустим, и так далее. А уж что говорить о тонком мире, о ментальном мире, а уж о огненном мире вообще говорить пока ничего, то вообще никаких мы колебаний с вами не воспринимаем. Если говорить о цвете, то цвета у нас здесь очень грубые, контрастные. А на самом деле существует бесконечное практически количество всевозможных оттенков разных видов цвета но а мы это все не воспринимаем с вами существует очень много таких оттенков цвета скажем в том же тонком мире который мы с вами никогда не видели и никогда здесь грубым физическим глазом не сможем увидеть почему очень просто все потому что наши колбочки и палочки которые находятся в сетчатке глаза, ну, вы знаете, кто немножко структуру глаза знает, они не могут откликаться на колебания или реагировать на колебания, очень быстрые колебания, скажем, частиц тонкого мира. Поэтому мы не видим с вами всего того, что делается в тонком мире, и не можем воспринимать. Мы не можем огромный диапазон практически закрыт для восприятия нашими глазами в нашем физическом мире. Ну, гляньте на, на эту схему на таблицу вибраций, вы немедленно в этом убедитесь. Нам придется сейчас говорить о цветах ауры. А у каждого из нас аура, она очень и очень цветная. Но эти цвета Нужно видеть именно астральным зрением, то есть тонким зрением. Вот речь пойдет как раз о цветах ауры на тонком уровне. Не на ментальном уровне, не путайте. Не на эфирном, а на астральном. Вот если в ауре наблюдается красный цвет, а цвета могут быть чистые, не очень чистые, то есть с разными примесями, иногда с разными сочетаниями других цветов. Поэтому самый лучший цвет, это чистый цвет, без всяких примесей. Так вот, правильный такой оттенок красного указывает, скажем, если человека человек, он есть, указывает на хорошие способности руководителя. Так считают некоторые исследователи. Военачальники, там, скажем, генералы, вожди, имели много чистого красного цвета в ауре. Когда есть какие-то неприятные сочетания в ауре с другими цветами, оттенками, это говорит уже о не совсем хороших качествах у такого человека. Особенно чистый оттенок красного, с ярко-желтым указывает на человека крестоносца, то есть человек, который всегда стремится помогать другим. Чистый красный с ярко-желтым. Но не надо путать такого человека с убийцей. У него тоже красный цвет есть, но зато он имеет коричневый оттенок. Тот, кто намерен кого-то где-то прихлопнуть, пристрелить, отравить, убить. Чистые красные кайма или красные языки, который выходит из того иного органа у человека, говорит о том, что этот орган здоровый. Чистый красный кайма, чистые красные языки. Чистый красный цвет говорит как раз о здоровье. Некоторые из вождей тех или иных стран имели много красного вокруг своего лица. То есть в ауре головы, ну что такое аура головы, вы, наверное, все практически видели на иконах ауру вокруг голов, изображенных там святых. Так вот такая аура есть у каждого абсолютно, не только у святых, у каждого человека вокруг головы. Вопрос только в том, какого она цвета и какой насыщенности, какой силы этот цвет. Вот у святых у них очень сильный был, яркий цвет, насыщенный, и высоких видов цвета. Либо серебристый, либо ослепительно-белый, либо с какими-то еще приятными очень оттенками. Чего у нас, кстати, у практически у всего человечества не наблюдается таких оттенков. Неприятный было, голов некоторых вождей человеческих, много было красного, но к несчастью вот этот вот красный у них имел неприятные оттенки. Неприятный красный цвет, скажем, грязного оттенка или слишком темный красный, может указывать на плохой злобный характер. Поскольку любая энергия, имеющаяся в ауре человека, в его существе, Указывает на тот или иной характер, или оттенок характера. Так вот, с неприятным красным цветом, человек обычно ненадежный, он может быть вздорным, коварным, может стремиться жить за счет других людей, то есть такие эмпирические наклонности у него. Тусклый красный цвет всегда указывает на нервную возбуждение. Ну и мы с вами знаем, что если что-то у человека-эгоиста делается не так, как ему хочется, он что? Краснеет, говорят, да? Помните? Такой человек с плохим красным может быть физически сильным, но, к счастью, человек может быть здоровым и в то же время быть плохим человеком. Убийца, например, всегда имеет низшие оттенки красного в своей ауре. То есть такие темно-красные оттенки с коричневым каким-нибудь еще. Чем светлее красный, но это не значит, что он чище. Тем более нервный, неустойчивый человек. Светлый красный, с какими-то оттенками. Такие люди могут быть очень подвижны, им трудно пробыть в покое. Скажем, там несколько минут. Как правило, это эгоисты. Красный цвет вокруг органов указывает на состояние этих органов. Например, тусклый красный цвет с коричневым оттенком, медленно пульсирующий из этого органа, скажем, откуда он исходит, указывает либо на предрасположенность к раковым заболеваниям, либо уже там есть рак. Можно предвидеть, например, если изучать ауру, если видеть ее, какие болезни поразят физическое тело в будущем, именно по освещению ауры, и принять необходимые меры. В самой болезни еще нет, а в тонком теле она уже есть. В физическом теле ее пока нет, поскольку болезни... Спускается, как говорится, оформляется самим человеком в высших отделах человека. Он там их оформляет, в ментальном теле своем. Потом эта болезнь спускается на тонкий уровень, и только потом на физический. Поэтому все причины болезни в мыслях. Болезнь начинается всегда с мыслей. Чем отвратительнее мысли, чем они эгоистичны, злобные, тем больше у человека возможности заболеть чем-либо. Пятна вспышки красного, скажем, в районе челюсти указывают на зубную боль. Редкие пульсации тусло-коричневого цвета, лавы вокруг головы говорят о том, что человек боится идти к стоматологу. Надо идти, а он боится. Алый цвет в ауре обычно предупреждает об излишней самоуверенности. Алого цвета, когда много в ауре, это говорит о том, что человек очень себя любит. Обычно это цвет ложной гордости. Гордость, которая не имеет основания. Алый цвет на это указывает. Алый цвет вокруг бедер у женщин указывает, что они либо хотят продавать свою неизменную астральную любовь за деньги, либо уже ее продают. Любовь бывает очень разная. Любовь есть материальная, а есть духовная. А есть такая, которая, как говорят, ни рыба, ни мясо. Но ну, тоже вроде бы любовь. Поэтому с любовью надо будет разбираться. И вот такие, скажем, женщины с Аллой Фаури, их иногда называют талые женщины. Кстати, вот на этих там, домах терпимости какие там фонарики висят? Таких женщин, что интересно, как правило, не интересует сам половой акт, но только как способ заработать деньги. И так, одним словом, тщеславные, самодовольные люди, проститутки, Неважно, мужского или женского рода, они будут. Вот они имеют одинаковые цвета в ауле. Стоит задуматься над такими выражениями, например, как «алый женщин», там, «голубое настроение», там, иногда говорят «покраснел человек», или «черная меланхолия», или наоборот «позеленел от злости», говорят, да, вот такой, и так далее. Вот подобные выражения в народе, они как раз говорят о чем? Что соответствующий настрой, внутренний настрой человека, оказывается, очень четко выражается в ауре. И вот кто-то, люди же не изобрели, так сказать, специально вот эти вот, это же не надуманные выражения, понимаете? Среди людей там иногда находились вот люди с астральным ясновидением. Потому что видов ясновидения очень много. Но самый низкий уровень – это астральное ясновидение, которым, кстати, все животные обладают. А вот двуногое животное под названием человек, он почему-то не обладает этим. Когда-то обладали все мы, но потом за преступление в четвертой кремер-расе нас этого лишили. А точнее мы сами себя лишили, естественно. Специально никто не лишает, то есть раз человек видит ауру, он естественно и присваивает соответствующие ей выражения, там термины. Грудки красных цветов относится также и розовый, не надо путать его с коралловым цветом. Вот розовый относит, он говорит о незрелости. Вот, скажем, у подростков именно розовый преобладает над оттенками красного цвета. У взрослого, если розовый, он указывает на инфантильность, ненадежность такого человека. Коричнево-красный, похожий на сырую печенку, указывает на злого, мерзкого человека. Одного из тех, которых лучше избегать. Ибо такие люди могут приносить в основном несчастье, скажем. Если такой цвет, именно коричнево-красный, виден около какого-нибудь органа, значит, человек, вероятно, скоро отправится уже на тот цвет, как говорят. Оранжевый, этот цвет по своим вибрации несколько выше красного, это одна из ветвей, можно сказать, красного. Некоторые восточные религии считают его цветом солнца, относятся к нему со особым почтением. На Востоке довольно много оранжевого. Монахи, скажем, буддисты там носят оранжевые, хламиды. Есть религии, которые считают голубой цвет именно цветом солнца. Не оранжевый, а голубой. Независимо от того, какого мы мнения будем придерживаться, чистый оранжевый – это хороший цвет, чистый, без примеси, без грязи какой-нибудь, без оттенков темных, скажем. Люди с правильным оттенком оранжевого в своей ауле обычно относятся с уважением к ближним. Они гуманны, делают все возможное, чтобы помочь другим людям менее счастливым. Если в оранжевом цвете ауры есть желтый, чистый желтый, это говорит о том, что такой человек может контролировать свои желания. А поскольку у нас вот на данном этапе эволюции у всего человечества и у всех у нас сильнее всего не мысли, а желания, то контроль над желаниями говорит о многом. Коричнево-оранжевый указывает на вялого, подавленного, ленивого человека, которому все равно, все до лампочки, как говорят. Вау, если у него коричнево-оранжевый. Коричнево-красный также указывает на болезни почек, если вот такой цвет наблюдается над почкой, имеет, скажем, голубовато-серые зубцы. Вот такой цвет с такими голубовато-серыми зубцами. Это говорит о наличии у такого человека почечных камней. Оранжевый цвет с оттенком зеленого говорит о том, что такой человек любит всевозможные споры, ссоры. Именно ради ссоры и ради спора. У него удовольствие вызывает. Спорить из-за ничего, лишь бы поспорить. Вот у него оранжевый с оттенком зеленого. Конечно, когда мы, допустим, начнем что-то видеть на тонком уровне, то увидев вот оранжевый с таким оттенком у человека, будем, конечно, его избегать. Ибо для таких людей существует только либо белое, либо черное. Они не понимают и не хотят понимать оттенков, полутонов в чем-то. В знании, скажем, в мнении чем-то там, в цвете и так далее. Люди с зеленовато оранжевой валой обычно спорят очень много и усиленно только ради того, чтобы поспорить. Их совершенно не интересует о а том, право они или нет. Для них существует только сам процесс спора. Да и за собой вы тоже понаблюдайте. Иногда кто-то сказал что-то, у нас обычно что на первом месте стоит? Мы сначала скажем «нет» или скажем «нет», а только потом начнем говорить. Поизучайте, понаблюдайте за собой, за другими. Как человек, так сказать, реагирует на мнение другого, на что-то сказанное кем-то. Теперь желтый цвет, золотисто-желтый цвет. Говорит о том, что человек очень, ну, духовность у него какая-то есть. Золотисто-желтый. Вопрос только какая? Потому что духовность – это неоднозначное понятие. Видов духовности великое множество. Есть очень высокая духовность, а есть не очень, а есть совсем низкая. А вот все великие святые имели высокую духовность, имели золотое сияние вокруг головы. Чем выше духовность, тем ярче сияет именно золотой, золотистый цвет валы вокруг головы. Вот высоко духовные люди также имеют валы и цвет индиго. Но это об индиго позже. Ну, индиго вы знаете, да, это синий, такой чистого оттенка. Те, кто имеет валы желтый. Вот они обычно духовно и морально здорово, эти люди. Они стоят на верном пути. Если оттенок желтого именно тот, то есть чистый, то им практически, как говорят, бояться нечего, они правильно живут. Человеку с ярко-желтым варваре можно полностью доверять. Такой не подведет. А вот человек... Тоже у него много желтого ваврии, но оттенок этого желтого низкого уровня. Ну, скажем, цвета, там, скажем, сыра, такой оттенок может быть. Вроде желтый есть, но человек такой трусливый, с таким оттенком. И обычно говорят о таких людях, там чуть что, пожелтел, говорят от страха. Бывает такое, да? Это замечено, было не одним человеком из тех, кто видел ауру. Поскольку это выражение, вот, пожелтел от страха, существует в разных языках народов планеты. Плохой оттенок желтого это плохом человеке, о человеке, который всего на свете боится. Красновато-желтый — это тоже нехорошо. Он говорит о физической, моральной, умственной робости, о страхе, об отсутствии своего, духовного взгляда, духовных убеждений каких-то. Люди с красновато-желтым всегда кидаются, скажем, от одной секты в другой, от одной там организации, значит, от одной религии к другой религии. Они всегда что-то ищут, но чего ищут? От того, чего нельзя достичь за 5 за десять минут, там, скажем. У них отсутствует выдержка. Они не задерживаются на чем-либо долго. Люди с красновато-желтым, коричнево-красным ваури всегда ищут свою половину и нигде ее не находят. Следует заметить, что если у человека рыжие волосы и много желто-красного ваури, то такой человек обычно дрочлив, обидчив, принимает любое замечание как персональное оскорбление, тяжелое оскорбление. Про рыжих вот они кто-то даже ходят такие, да? Что они там такие, понимаете? Это же не случайно. Это особенно относится к тем, кто имеет ярко рыжие волосы, красноватый, иногда кожу с веснушками. Более красные оттенки в желтом говорят о том, что у человека комплекс неполноценности. Может быть и такое, что в желтом оттенок красный довольно сильный. Это говорит о том, что комплекс неполноценности тоже большой. Коричнево-желтый указывает на нечистые мысли, на слабое духовное развитие. Многие из людей, которые опустились, скажем, до уровня там, пьянства, разбитые, опустошенные, вот они имеют красно-коричнево-желтый. Они, а если особенно эти люди, плохие черты характера у себя наработали, то имеет неприятные лимонно-зеленые проблески вот в такой красно-коричнево-желтой ауре. Таких людей редко можно спасти от их собственной глупости, в которую они себя погрузили. Коричнево-желтый говорит о том, что человек нечистые мысли, он не всегда поддерживается прямых путей в жизни, с точки зрения здоровья, скажем, зеленовато-желтый, говорит о том, что с печенью не все в порядке у человека. Если зеленовато-желтый переходит в коричнево, красновато-желтый, это может говорить о том, что вот это недомогание вызвано тем, что человек недоволен режимом в государстве, правительством там, скажем. Президентом, генсеком, там, королем, премьер-министром. Это все тоже будет отражаться в ауре. Если коричневый постепенно переходит в желтый, а иногда имеет форму зазубленных полос, то это будет говорить об умственном расстройстве. Человек, страдающий раздвоенностью, имеет часто одну половину ауры, голубовато-желтую, а другую половину ауры – коричневато или зеленовато-желтую. Это очень неприятная комбинация. Это симптом раздвоенности сознания. Чистый золотого оттенка, желтый цвет, то есть самый высший желтый. Вот надо всегда стремиться его культивировать. Его можно достичь, если мысли будут высокого порядка альтруистичны, самоотвержены. Намерения будут очень высокие, если человек будет их хранить в чистоте. Если человек сможет достичь этого желтого, то может перейти к следующему этапу планетарной и космической эволюции. Ну, о цветах, почему именно желтый такой цвет, высокий и чистый, это мы будем позже говорить. Зеленый, его считают цветом выздоровления. Он, скажем, преобладающий цвет нашей планеты, он зеленый. Видите, он зеленый видит, да? Братите внимание, что все вокруг себя растительно зеленый. А зеленый цвет это четвертый по счету, как сверху, так и снизу. Так что мы с вами находимся в четвертом круге, и цвет у нас четвертый, и желание у нас в основном тоже четвертого порядка то есть камамонастический. Зеленый цвет считается цветом выздоровления, цветом высокого учения, физического роста. Вот скажем, великие врачи и хирурги имели много зеленого в Ауры. У них также было много и красного. Любопытно, что эти два цвета прекрасно сочетаются и не создают диссонанса. А вот если красный зеленый вот у нас пытаться их как-то совместить, они вызывают неприятное довольно сочетание. Почему? Потому что они у нас обычно не чистого плана, не чистого цвета. А вот в аврии они могут именно рассматриваться довольно приятно. Зеленые в сочетании с нужным оттенком красного указывает на очень хорошего хирурга, очень образованного человека. Один зеленый без красного может говорить о том, что человек выдающийся врач, хорошо знающий дело или медсестра, которая любит свою работу. Зеленый с подходящим чистым оттенком голубого указывает на способного учителя. Некоторые из великих учителей имели свои ауры зеленые, с голубыми полосами, голубыми стрелами, голубыми спиралями. Часто между зеленым и голубым проходит как бы тонкая золотая полоска, которая говорит о том, что такого учителя любят его ученики, и он имеет все необходимые духовные качества, чтобы учить людей, учеников самому высокому, лучшему. Те, кто связан с врачеванием людей и животных, имеют много зеленого в именно вот своей головы. Или, как говорят еще, в цвете лица. Они могут и не быть профессиональными, скажем, хирургами, профессиональными врачами, терапевтами. Но если так или иначе они имели дело или имеют дело со здоровьем людей или животных, Особенно если они имели это в прошлых своих жизнях, в прошлых воплощениях. А здесь они, скажем, медоинститут не оканчивали. Но лечат людей, допустим, животных, то как раз у них в ауре обязательно будет много зеленого. По сути дела цвет ауры и набор цветов в ауре – это служебное удостоверение для любого человека. В будущем никаких паспортов не будет, никаких удостоверений. Будет фотография ауры. То есть вот это все, то, что у нас сейчас тут вот, всякие снимки, отпечатки, там подписи, там всякие фотографии там лепят у нас, этого все в будущем не будет, все это выбросит на свалку. Будет цвет ауры. И там сразу все видно. Правда, вот космические учителя, когда приходят на землю к нам, такие как Кришна, Будда, Христос. Сергей Радонежский, многие-многие другие, о которых мы еще будем говорить, Блаватская, там Рерихи, Орфей, Перикл, многие-многие другие, Платон, всех я сейчас вам не перечислю пока. Они все обладали ясновидением, но никаким попало ясновидением. Есть раз много форм ясновидения, высокой формы ясновидения духовного, но для того, чтобы разбираться в оттенках ауры, они, конечно, прошли в течение миллионов лет на других планетах. Вот это все обучение и опыт приобрели. Вот о Христе, скажем, в том же Евангелии говорится, что ему не надо было съесть путь соли с человеком, чтобы выяснить, кто он такой. Достаточно было Христу взглянуть на человека и по накопленному богатейшему опыту он моментально вот скажет, кто такой что за человек перед ним, Совсем всем его нутром. Понятно именно, да, именно по цвету аур Мгновенно мог определить вам, что из себя представляет тот или иной человек. Все его достоинства, все недостатки, все там болезни, все отклонения, скажем, от здоровья, там, от психики нормальной. Какой потенциал там духовности, скажем, и так далее, и так далее. Достичь такого состояния может каждый человек. Но это у нас с вами пока еще в далеком будущем. Правда, с наступлением от шестой коинной расы многие уже каким-то уровнем несновидения будут обладать. Зеленый не является доминирующим цветом. Он всегда сопровождает какой-нибудь другой цвет вауре. Его считается вспомогательным как бы цветом. Зеленый указывает на то, что человек дружелюбен, уважает мнение других людей, сочувствует им. То есть он уравновешен. Чувствуете, вот он там три цвета, тут три, а он посередине четвертый, да? Но это в том случае, если зеленый чистый цвет. А если у него в аурии есть, скажем, желтоватый оттенок, желтовато-зеленый, то вот такой человек мог, может оказаться ненадежным довольно. И чем больше примеси неприятного, скажем, не совсем чистого желтого, да, мало того, еще и не очень чистый зеленый, тем более такой человек ненадежен. И меньше всего надо на него полагаться. Вот желтовато-зеленый встречается у таких вот фокусников, в кавычках, конечно, которые в лицо говорят любезности, а потом там за углом делают мерзости. Подкладывают свинью, скажем, человеку, особенно во всяких там материальных делах. В денежных особенно. Вот у таких встречается смесь лимонно-желтого в ауре. Видите, насколько ценно видеть ауру, да? Так вот посмотрел и сразу ясно, что можно от него ждать. Хорошее что-нибудь от него ждать. Любой гамис он выкинет. Ну не сегодня, скажем, может завтра, или не завтра, послезавтра. Если зеленый переходит в голубой, если этот голубой, приятного, небесно-голубого оттенка, это говорит, что этот человек самый надежный. Голубой цвет его вообще считают цветом духовности, цветом духовного мира. Он указывает также на интеллектуальные возможности, независимо от духовных, хотя это вроде бы цвет духовного мира, но Интеллект может духовности не служить. И такое сейчас наблюдается на вот этой земле. Интеллект может быть очень развит, но быть бездуховным. Но если действительно голубой указывает на духовность, то он правильного чистого, должен быть голубого цвета, оттенка. Чем ярче голубой, тем более здоров и бодр. Этот человек, если вау, у него такой цвет, бледно-голубой, это цвет человека, который часто колеблется, не может принять своего твердого решения. Его надо обязательно подтолкнуть, чтобы он на что-нибудь решился. Более темный оттенок голубого говорит о том, что человек делает успехи, чего то там достигает, постигает, разбирается в чем. -то. Если оттенок голубого еще более темный, это говорит о том, что такого человека увлекают жизненные задачи недалекого размаха, и он находит в них удовлетворение. «Темно-голубой» часто встречается в разных миссионеров, которые стали миссионерами, потому что они слышали некий зов и говорят о каком-то призвании. Такой цвет не встречается, у тех, кто стал миссионером, потому что захотел бесплатно объехать весь мир. А Чеки всегда можно судить по тому, насколько яркий в его ауре желтый, и насколько темный в его ауре голубой. Теперь синий цвет, цвет индиго. Они между прочим от фиолетового индиго рядом переходят один в другой. Часто качество связано с одним цветом, скажем, с индикой, зависит также от другого, от фиолетового. Люди со значительным количеством темно-синего ваури – это люди с глубоким религиозными убеждениями. Это не обязательно те люди, для которых религия является ремеслом или профессией. Для большинства религиозных деятелей разного толка – это профессия, ремесло. Редко вы там найдете настоящего, действительно верующего человека, среди чиновников разных там вот, церковных там или, скажем, сектантских. Некоторые люди говорят, что они очень религиозны, некоторые верят в это, но говорить с уверенностью об этих людях, то есть верить словам же нельзя, судить нам только по делам, а жди, когда дело будет. А тут взглянул на ауру, и сразу все видно, соответствуют слова состоянии ауры или нет. Если у человека видна розоватая пыльца в индика, это говорит о том, что такой человек, хотя и вроде бы имеет к религии какое-то отношение, обидчив и неприятен. Это особенно характеризует вот таких подчиненных, розоватые пыльца в индиго, то есть темно-синим, это признак деградации. Она, кстати, вот такое состояние, такая примесь, лишает ауру человека чистоты. Иногда люди с индиго, фиолетовым, пурпурным в ауле страдают от сердечных болезней, от расстройства желудочной, кишечной там, деятельности. Но это вот в основном эти цвета основные, ну есть еще и другие цвета и оттенки, скажем вот серый, серый смягчает разные цвета в ауре, но это не, говорит, что это не говорит о том, что это хорошо, если мы смотрим на ауру одетого человека, то серый тут ничего может не означать, потому что одежда тоже будет вносить свои как бы оттенки. А если мы рассматриваем совершенно голову человека без одежды, когда одежда не носит своих оттенков, то серый у такого голова без всякой одежды говорит о чем серый в ауле. О слабости характера, об общей слабости здоровья, о пониженном иммунитете. Если у человека видны серые полосы над жизненно важными органами, его тело. Это говорит о том, что итога разрушается, или уже разрушен, или под угрозой разрушения, то тут требуется немедленная помощь. У людей с постоянно сильными головными болями наблюдается серый дымок, клубящийся и проходящий через вот ауру вокруг головы. Независимо от цвета вот этой ауры. Серые полосы будут как бы проходить сквозь эту ауру во время голодных болей. А если черный есть цвет в ауре, говорит о том, что в этом человеке присутствует ненависть, злоба, мстительность, неважно к кому, и тому подобные чувства. Серый цвет такого светлого оттенка, Говорит, что этот человек весьма эгоистичен. Серый особого трупного оттенка говорит о том, что этот человек очень труслив. В данном случае его как бы охватил страх, ужас от чего-то. Серый темного оттенка говорит о подавленности и меланхолии. Зеленый грязного оттенка говорит о ревности. Если к ревности примешивается сильный гнев, то это выражается в ауре красными вспышками на зеленом фоне. Ну, а ревность обычно это чувство, возникающее у эгоистов разного толка. Они все пытаются себе присвоить. Ревность – это продукт эгоизма. черный зеленый говорит о низком мерзком обмане. Зеленый, особенно яркого цвета, говорит о терпимости к мнениям, верованиям других людей, умении приспосабливаться к изменяющимся условиям, говорит о такте, вежливости, житейской мудрости и так далее. Но могут быть у такого зеленым, с особо ярким оттенком, если еще что-то там добавляется, какой-то иной оттенок, то такой человек может обладать при вот разных хороших качествах, Способностью к тонкому обману. То есть такая очень завалированная хитрость, там, скажем, пережитых животного царства. Красный оттенок такого типа, такого пламени, скажем, пламени вот костра, или что-нибудь в этом роде. Пламя, которое воровается, скажем, из горящего дома, там, строения там, или костра, смешанного с дымом. Вот такой вот красный с оттенком дыма. Говорит о чувственности, о такой животной сексуальности, о животных страстях, марсианских страстях. В красной форме ярко-красных вспышек, подобным молнии, проскакивающей вавой, говорит о том, что человек находится в состоянии гнева. В случае гнева, возникающего на почве ненависти или злобы, те вспышки, как правило, проявляется на черном фоне. А если гнев вызван ревностью, то вот эти ярко-красные вспышки на зеленом фоне. Гнев вызванный негодованием или защитой предполагаемого права выражается красными вспышками при отсутствии фона. То есть все очень и очень разнообразно, конечно. Малиновый оттенок. Говорит о любви. Причем оттенки малинового цвета изменяются в зависимости от свойства вот этой страсти. Это может быть не настоящая любовь, а так называемая любовная страсть с тем или иным оттенком. Грубое животное, чувственная любовь, то есть собачий секс, который сопровождает обычно такую любовь, будет выражаться темным, а иногда грязновато багровым цветом. Вот те, которые там усиленно трутся, скажем, вот по телеканалам ночью, да, в разных позах там. Вот как раз их, так сказать, цвета и фауры, То ли, как любовь, соединенная с высшими чувствами, выразится в более прекрасных таких, привлекательных оттенках. Высокая форма любви выражается прекрасным розовым цветом. Коричневый цвет красного оттенка в ауле может говорить о скупости и жадности. Оранжевый с различными оттенками выражает силу интеллекта. А если интеллект довольствуется только достижениями такого личного эгоистического характера, явлениями низшего порядка, то появляется темно-желтый цвет в аурии. Если же интеллект поднимается до более высокого уровня, то желтый становится все ярче и светлее, а если великолепно золотисто-желтый, говорит о высоком умственном достижении, стремлении к духовности, говорит о широких блестящих способностях такого человека. Синий темного оттенка свидетельствует о каких-то религиозных мыслях, эмоциях и чувствах. Но этот вот цвет синий темного может изменяться в яркости, соответственно степени альтруизма, который обнаруживается, скажем, в религиозных представлениях. Оттенки и степень яркости изменяются от темного индиго до ярко-лилового. Вот он, вот такая трансформация этого цвета от темного индига до ярко-лилового говорит о том, что у человека рождаются высокие духовные чувства. Голубой яркого светлого оттенка говорит о духовности человека. Некоторые из высших степеней духовности, свойственные людям, выражаются голубым цветом с рассыпанным на нем светящимися блестящими точками, искрящимися и сверкающими подобно звездам в ясную зимнюю ночь. Много тут мы говорили о цветах, оттенках, все это образует бесконечные комбинации, бесконечные соединения цветов, их оттенков. И они проявляются в самых разнообразных степенях яркости, силы. Причем для продвинутого человека, то есть у кого уже ясновидение довольно высокого порядка, каждый цвет, каждый оттенок имеет свое значение. Он понимает. Для того, чтобы иметь высокий уровень ясновидения, надо свою собственную ауру сделать ослепительно белой. Если есть в своей собственной ауре какие-либо оттенки или какие-либо цвета преобладающие, то вот эти цвета будут искажать восприятие тех цветов, которые идут, скажем, от предметов, от других людей. Недаром говорят, что человек видит другого через что? Собственные достоинства и недостатки. Помимо перечисленных цветов и их оттенков, существуют многие другие, которые вообще не имеют в наших земных языках никаких названий. Они существуют за пределами видимого нами спектра. А поскольку мы не знаем их, не видели их никогда. А их очень много, бесконечно много, неизвестных нам. Цветов и оттенков. Мы знаем только 7 с вами, да, знаете, вот 7 да, цветов. А есть еще 5 дополнительных, всего 12. Это только что нам немножко открыли там, великие учителя. Но то, что вот мы знаем о ультрафиолетовых, там, инфракрасных, ультракрасных, они для нас невидимы. Так вот эти ультрацвета известны ясновидящим с высоким уровнем ясновидения, скажем. Появление в человеческой ауре вот таких ультрацветов говорят о признаках психического, того или иного психического развития. Причем яркость таких вот оттенков зависит от степени развития такого человека. Скажем, ультрафиолетовый цвет в ауре указывает на психическое развитие, которое используется человеком высоких, самотвержденных альтруистических целях, а есть ультракрасный или инфракрасный цвет говорит о том, что человек использует свои способности в эгоистических недостойных человека целях. Вот ультракрасный или инфракрасный признак того, что человек увлечен сатанизмом, черной магией, колдовством. Такой готовит страшное будущее себе. Хотя здесь вот на какое-то время он может что-то и урвать для себя. Но за это урвать придется потом жестоко расплачиваться. Потому что закон космический, закон кармы, он никогда никому ничего не прощает. И никогда не оставляет никого без награды, из того заслужил. И никогда ни от него никуда не уйдешь. Нет такого места во Вселенной. Но вот и те, и другие, как ультра, так и инфра, они недоступны нашему глазу. Помимо упомянутых ультра-инфра цветов, существует еще один цвет, невидимый для нашего глаза. Это истинный, первичный, желтый цвет. Показатель духовного просветления. Ясновидящие видят его вокруг а у головы у духовно великих людей. Цветом седьмого начала, вот если посмотрите построение человека, седьмое начало Атма, является особой яркости чистый белый цвет, которого никогда не видел ни один человеческий глаз. Это абсолютно белый цвет. Западная наука... Она пока до этого не доросла, она вообще такой цвет считает, что его вообще нет. Она всегда имела дело только с цветами грязных оттенков, где обязательно какие-то есть другие цвета. Но то, что признают, что у того же самого снега есть 200 оттенков, это уже признают. Хотя он вроде бы белый, да? Для ауры, исходящей от истинного ума, характерны более темные, тусклые цвета ума. Но ум это вообще не высоко, так что тут нечего особенного. Если вы решила сердце, которое стоит выше по иерархии, нежели всякий ум, там несколько другая ситуация. Так вот если об уме, если ум спокоен, то тогда мы видим, что излучается тусклый красный цвет, указывающий на то, что ум Ум, когда человек в спокойном состоянии, никаких мыслей нет, раз мыслей нет, стало быть, нет и излучения, но ум-то он же бездеятельно в состоянии находиться не может, то в это время он занят вопросами наведения порядка в физическом теле. И вот когда этот оттенок тускло-красный виден, Значит, обычно бывает, когда человек, скажем, спит, это говорит о том, что его эфирное тело занимается ремонтом физического тела. Но это в том случае, если хозяин не мешает. Если хозяин толкется все время тут, около физического тела во время сна, то ремонт обычно, наведение порядка в физическом теле сделать не удается спал спал говорит, и не выспался. Вспал-спал, спал, не отдохнул. Проснулся, как будто вагон разнузился углем. Или еще что-нибудь. Или гадость ну, там наблюдал. Или бегал от кого-то, или за кем-то. А толкался вокруг тела. Кто-то напугал, раз, скользнул в эту улитку. А эфирному телу ремонтной бригаде надо навредить порядок, а хозяин тут трется все время. Поэтому человек не высыпается. Понятно, да? Это вот реальная ситуация такая. И она у многих наблюдается. Человек не умеет спать, правильно не умеет к этому относиться. Надо еще уметь спать, чтобы отдохнуть. А как? Ну, потом будем что-то говорить на эту тему. Вот ум, скажем, находится в полном спокойствии. Но в ауре все равно наблюдается колебания, переходит один оттенок в другой. Это говорит о том, что в ауре человека пульсируют те или иные желания, те или иные стремления, господствуют те или иные мысли. Таким образом, уровень развития человека, его вкус и другие черты его личности легко различимы в его ауре. Даже когда человек вроде бы находится в так называемом пассивном состоянии. Но обычный человек полностью пассивного состояния достичь не может. Он просто никогда этим не занимался. А вот когда его ум поглощен какой-то сильной страстью, а у нас же в чистом виде ума нет, у нас ум обязательно это ум желаний, ум на службе у желаний разных у разных страстей, а страсть – это ненормальное желание. Желание есть, но вот оно ненормальное – это уже страсть. А когда оно очень сильное, оно превращается в порог. Так вот, когда он поглощен какой-либо сильной страстью, каким-либо желанием, чувством, эмоцией, а эмоции у нас в основном животный характер носят, то тогда вся аура окрашивается в цвета, выражающие подобные движения в нашей душе, то есть в нашей личности. А души у нас какие бывают? У нас у всех три души. Животная душа, человеческая и что? Сверхчеловеческая. Вот мы из трех душ с вами состоим. На самом деле там ситуация сложнее, но об этом потом. Так вот, например, сильный приступ гнева обычно вызывает в нашей ауре ярко-красные вспышки на черном фоне. А остальные цвета где? Остальные тоже есть, но они затемняются вот этим сильным, скажем. Если бы люди могли хоть мельком взглянуть на подобным образом окрашенную ауру, то есть сильный приступ гнева, когда во всей ауре ярко-красные вспышки на черном фоне то люди бы пришли в ужас и никогда не позволяли бы себе приходить в ярость. Почему? Да потому что в этот момент аура человека напоминает пламя и дым того самого ада, о которых упоминается, вот особенно в этих церковных учениях христианских, они там особенно много про ад всего понаписали, понаговорили и так далее. Хотя на самом деле какого-то ада его не существует. Как место. Ад это как состояние ауры. Но если все вместе соберутся, вот такие, с такой аурой, с черный, черным фонтом, с ярко-красными там вспышками и так далее, вот то место, где они соберутся и будут находиться, вот это можно назвать адом. А где они собираются? Вот в низшей части нашего тонкого мира, нашей планеты. Но вот как выйдешь сразу из тела, вот тут с ним можешь и столкнуться. Вот в такие минуты наша душа действительно становится настоящим адом. Сильная волна любви, охватывающая человека, выражается в ауре малиновым цветом. Но что интересно, вот малиновый оттенок будет зависеть от характера вот этой вот эмоции, любовной эмоции. Бывает же, что так вот человек... Любит ее за какую-то часть ее тела, да? Ну, очень любит сильно, да? Или она его тоже за что-то там. Значит, немедленно это что? Выражается. А может, он ее, или она его за кошелек любит там? Или за то, что у нее у там, или у него там что? Брахла много интересного. Ну и так далее. Все это немедленно будет выражаться в ауре определенным оттенком. Скажем, порыв религиозного чувства может придавать всей ауре синюю окраску. Но там тоже могут быть много разных оттенков. Таким образом, сильные эмоции, чувства, страсть, пока они длятся какое-то время, они окрашивают человека в тот или иной цвет. Потом это прошло, и вроде бы это уже нет, да? Нет, оно там есть. Только до определенного момента оно всегда что? не проявляет. Таким образом существует как бы два цветовых свойства или цветовых свойств нашей ауры. Первый зависит от господствующих мыслей, которые проявляются обычно в ментальной, в умственной жизни конкретного человека. А второй обуславливается чувством, которая вспыхнула, скажем, в тот или иной момент, эмоции, допустим, там, или страсть, есть такие имеются. И вот тогда на какой-то момент они проявятся и будут господствовать в ауре, заслоняя своим цветом господствующие, скажем, генеральную мысль, генеральное желание этого человека, которым он пользуется в течение своей жизни. Помимо того, как человек развивается, он все меньше и меньше поддается Временным низменным страстям, животным эмоциям, низменным чувствам, идущим от инстинктивного ума, от каких-то животных накоплений, от того животного ума, который он достался от того животного царства. Обычно это дремлет у нас как бы в скрытом состоянии, а если наш интеллект принимает правильное направление, и духовный ум начинает все больше и больше проявляться, то, естественно, тогда аура становится все более и более прекрасной у человека с ее цветами. Цвета становятся чище, оттенки все более и более гармонично сочетают цветы. Поэтому очень велико может быть различие ауры неразвитого человека от ауры развитого. У неразвитого аура обычно представляет собой... Как бы винегрет какой-то, или какое-то сочетание из множества темных, густых, грубых красок, смешанных с чувствами приходящих временных так сказать, эмоций, страстей. А вот у развитого человека цвета более высокого порядка. Аура более светлая, более сильная, сияющая, чистая. Она в незащитной степени может затемняться временными чувствами над которыми у такого человека в основном установлен контроль его воли. А воля в человеке – это самое божественное, что есть в человеке. Воля – это атма, это седьмой принцип. А воля бывает, конечно, если она может влиять на нашу личность временную, смертную, а может и не влиять. Можно организовать сильное влияние на свою личность вот такой воли. А можно вообще на нее не обращать никакого внимания. И тогда личность нашей, животной, будет творить все, что ей вздумается. Или кому-то вздумается, захочется. Поскольку сам хозяин, если не имеет влияния на свою личность временную, а в нас таких временных личностей у каждого много было уже, если он не влияет на нее, значит кто-то обязательно будет влиять. Поэтому сказано, что у каждого человека есть как минимум два учителя. Один темный, другой светлый, а иногда больше. Большинство людей больше темных учителей. Там один передает другому по эстафете его, как бы. Человек с хорошо развитым интеллектом имеет пронизанную великолепно золотисто-желтым цветом ауру, Указывает на развитие умственных способностей. Вот, это вот этот цвет особенно заметен в верхней части ауры. Эта часть окружает плечи, голову. А вот более животные цвета, низкие, у нас занимает место уже здесь вот ниже, ниже диафрагмы, в районе там половых органов и так далее. Когда человеческий интеллект питал себя идеей духовности, а интеллект может впитать только идеи материальности. У нас таких полно сейчас интеллектуалов, да? Бездуховных. Но золотистый цвет-то они будут иметь, золотистый, желтый. Но бездуховный интеллект будет. А вот если интеллект впитал в себя идеи духовности, и человек посвящается достижению духовного могущества, способствует его развитию, раскрытию, то тогда этот Желтый цвет начинает окружать голубая кайма, особенно яркого, блестящего оттенка. Вот этот особенный голубой цвет указывает на то, что обычно называется духовностью. Но это еще не настоящая духовность. В действительности это духовность интеллектуальная. То есть это пока не духовный ум, а интеллект, пропитанный духовным умом. Когда такое состояние интеллекта достигает высокой степени развития, то сверкающий ярко-голубой цвет имеет форму широкой каймы или бахромы. у исходящая из духовного ума, или из шестого начала, обладает истинным первично-желтым цветом, который обычно не виден обычными глазами, и искусственно его воспроизвести у нас вот, в физическом мире возможности нет. Он обычно собирается вокруг головы духовно просветленного человека, производит иногда особое сияние. Некоторые люди могут видеть некоторые оттенки. Особенно это заметно в те моменты, когда духовно развитый человек занят серьезным, скажем, разговором, там, размышлением или поручением. Лицо его может действительно сиять, как бы приобретать особый блеск. Вот сияние в виде нимба на изображениях великих духовных вождей ничем иным не является, как именно изображением того, что видели их когда-то люди, и потом о них там слагали легенды или писали иконы. Таким образом, все, что мы с вами видим, слышим, ощущаем, все это вибрации. То есть мы живем в гигантской лаборатории вселенской, пронизанной всевозможными вибрациями. И им, как говорят, несть числа. Ну вот на этом мы и закончим.